Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вен, мы продолжаем прохождение StarCraft Remastered, и у нас сегодня финальная глава э, четвертого эпизода за протасов. Называется он «Обратный отсчет. Главная база протасов» на Шакуросе. Керриган манипулировала нами с самого начала, а мы сыграли ей на руку. Увы, ты прав, Артанис, но мы не должны сворачивать с избранного пути. Возможно, использовав энергию храма против зергов, мы снова поможем Керриган. Но это наш единственный шанс на спасение. И мы спасемся, мои доблестные воины. Слишком долго мы оборонялись, пока наши враги действовали. Настало время показать всю нашу мощь. Никогда больше Шакураса не коснется скверно пришельцев и зерги станут первыми, кто пойдет перед нами. Матриарх, я служу тебе уже не одно тысячу лет. Я всегда ценил твою мудрость и силу. Но теперь я чувствую в тебе нечто странное, чуждое твоему духу. Мы изгнали Керриган, но не продолжает ли она манипулировать нами? Оставь тревоги, Зератул. Я остаюсь той самой разжигал, какую ты всегда знал. Признаюсь, мне тяжело скрыть усталость от недавних потрясений. Но будь уверен, мой дух еще воссияет и осветит ваш путь к победе. Да будет так. Пришло время действовать. Нужно доставить кристалл в храм до того, как зерки будут готовы к наступлению. Я возьму Раш, а будет у Зератулла. Вершитель, тебе предстоит сопроводить Артаниса и Зератуллы к храму. Если будет на то воля богов, мы сфокусируем энергию Зелнага и очистим этот мир от зергов. Ступайте же, дети мои, и помните, что судьба нашего народа зависит только от вас. Короче, задание довольно интересное получается. С каждой главой все более интересное и интересное задание. В этот раз нам нужно, получается, привести Артанис и Зератулок в храм и, видим, потом защитить храм от зергов. То есть, наконец-таки, задание на оборону, потому что постоянно нам нужно атаковать, атаковать, атаковать и еще раз атаковать. Но в этот раз все изменилось, и это очень мне нравится. Давайте посмотрим на то, что нужно сделать. Зерги против вас все свои силы. Вы должны быть готовы защитить храм от Роя. Так, ну что, мы давайте-ка сейчас добываем ресурсы, так понимаю. Добываем ресурсы. Так, у нас очень много минералов, много газа. Так что мы можем, в принципе, сейчас заняться в первую очередь постройкой зданий. Так, не знаю, куда поставить обсерваторию. Вообще, извините, обсерваторию. Это здание. Давайте здесь установим. Давайте все добывайте. Так, архивы тамплиеров нам нужны еще. Можно где-нибудь установить, например, вот. Вот, вот, вот. Например, здесь давайте-ка установим. Попробуем опять-таки от архонтов играть. Потому что, по-моему, они тоже могут привлекать на свою сторону и противников. Ну, то есть зергов имею в виду. А зерги бы нам очень даже пригодились бы. Так, тут нападение. Ой-ой-ой, что-то вас очень много. Так, отлично, добили надзиратели. Ну, па, начинаем нанимать темных тамплиеров. Так, вы давайте добывайте тогда. Беспинчик у нас. Здесь у нас продолжайте добывать минералы. Причем давайте поставим еще одну фотонку вот на данной базе, потому что хрен знает, могут они сейчас и сюда в принципе напасть. Так, давайте здесь еще фотонку тоже поставим. У нас мало основе лимита, надо добавлять. Ставим еще где-нибудь. Пилоны устанавливаем. Слышно, а так. Я жду. Угу. Нужно так, слушайте, мне нужно вы вообще вы изучить сначала, да, способность подчинения 5. темных архонтов. добычей добычи, заниматься. У нас уже очень, много много минералов. Мы, как родили, ты к так. Нет, точек. Давайте поближе здесь здесь глянуть. Развиваем щиты. Надо больше и Нет, это бессмысленно. Мне надо щиты, главное. Потому что у Вархонтов щиты вот... Хотя, они щиты тратят, получается, когда подчиняют, да, по-моему? У них тратятся щиты в этот момент. Так что тоже такая себе вещь. Все, поставил 4 фотонки этого должно хватать так все таки реально не сюда напали но они всего две снесли фотонки это ерунда я быстро восстановлю их я еще поставлю давайте даже Дополнительные. На всякий случай сюда еще фотонку установлю. Так, запасы темных... не темных архонтов не надо. Давайте вызываем, вызываем. Хотя нет, подождите-ка. Да, я же хотел щиты улучшить. А тут аж надо 300 на спину. Хотя тут надо, в принципе, и броню, и, и щиты тоже улучшать. Как-то избирательно не получится подойти. Так, давайте здесь еще установим парочку фотонов. А, Че, я их заблочил, получается? Да, я их заблочил. Давайте выходить тогда. Да. Хорошо. За тебя. да, ножки зилы там еще добавляем, потому что я, видимо, сейчас буду дофига зилотов нанимать. Раз уж у меня прям такой избыток минералов. здесь поставьте, это а место места очень мало. Нужно расширять нашу базу. Так, надо глянуть, где вообще противник находится. Угу. Да, понятно. Сука, он прям берет сзади заходит своими войсками. Но не учел, что я могу его переагреть и все. Вся его атака коту под хвост. <говорит> так, давайте пролети. Опа, видим уже базу противника. Очень большая база, там слоны есть И тут еще одна база Или тут не база, тут просто все заблочено Понятно Так, давайте, да, нанимаем больше У меня, кстати, всего одна оружейная, да? Надо поставить еще одну Теперь 4, Так, у этих по максу уже все У этих нет еще пока угу. Появилась у нас вторая оружейная Давайте Осуществляем улучшение Слушайте, надо может быть перегнать рабочих некоторых, одного хотя бы туда. Мы тебя, и хаос. Жизнь за Я хазу. Может быть у нас там было бы. Тоже. Так, нам нужно, кстати, еще и обсервер. Для этого нужно поставить обсерваторию, ну, в принципе, почти хватает. Почти не считается, верно? Вот сюда установим сейчас фотон. Ну Вот и все, минусы войска у нас. еще что-то они по очереди бегут они конечно умирают так ни нифига не успев сделать Я так укрепил базу, что просто со всех сторон они не смогут зайти нормально. Что я? Я жду. Так, ага. Нужно больше без смены. Но наблюдатель довольно много стоит. Да, кстати, можно было батарейку сюда установить И причем не одну Потому что у Акхонтов я заметил, что тратится, когда они тратят энергию Они в то же время тратят и щиты свои Такая вот особенность у них есть Улучшение завершено. Не, подождите, давайте еще А, у меня уже там улучшения завершились Отменим пока. Ух ты, нифига, сколько третий уровень стоит. Да, дороговато. Нужно Нужно Нужно так, и где у меня? А, или я не вызвал, так, об сервера. Похоже, нет, я так его и не вызвал. Так, ну ладно, тогда давайте поставим еще одну казарму. Потому что я смотрю, что-то вообще не прям... Жесть, сколько у нас минералов получается свободных. Мы сейчас одними зилотами будем атаковать. Давайте сюда пока пройдем. Называем апсервера. то без него там все равно нечего делать угу. и дальность обзора тоже делаем. Надо. так пилончики установим залетел прям как раз когда я этого и не ждал так сказать ну и все четыре у меня теперь есть этих муталистка Больше, да побольше. Так, сервер у нас тут имеется. Это хорошо. Улучшения пока идут. Ну и на всякий пожарный здесь две фотоночки поставлю. Потому что я как понял, спокойно пролетает муталистками здесь. Просто. Ну, да. В принципе, эта атака была вообще не опасна. Добавляем. Хотя вот последнего можно было бы и не добавлять, потому что а то сейчас у меня все равно улучшения будут сделаны. А, возможности и такого и нету использовать. Дальше, улучшить. 400 виспена, но ну это, конечно, жесть. 400 виспена, очень много. Потому что у меня всего одна добавляющая виспенская, получается, база, да? Просто не хватит бананов. Да, блин, зачем вы нападаете? Подождите вы. Ладно, давайте вперед в атаку. Отлично. В атаку все. Недостаточно энергии, да? Это плохо. Так, подводим, давайте-ка наблюдателя. Отлично. Только там у нас все равно проблемы какие-то. Нас откуда-то атакуют. Опа. Тут сверху, оказывается, армия бежит на нас. А это что было? Я не знаю, что это было. Так, куда вы идете? Стойте. Там на нас нападает, на это ерунда. Не, нам королева не нужна. Нам бы ультра, ультралисков бы. Лучше бы дали бы. Ну все, эту базу мы зачистили, можно сказать. Так, снизу на нас нападают. Не зря я здесь укрепился. Враг пройти не может. Ой, давайте со всех врат добавляем по два. Угу. Так, ну нет, можно было бы по одному, в принципе, сделать. Можно даже сейчас щиты улучшить, вот, вот это, да. Вот это я понимаю. О, хорош. Хорош, ребятишки, спасибо. Подкинули мне войск. Оп! <связ��> Ай, жесть! Я могу оказаться даже их рабочих забирать. Вот это, конечно, смешно. Давайте забираем, конечно, рабочих. Еще войска мне подкинули. аж гидролизка создаем давайте-ка здесь при базу ну понятно чью я думаю не нужно объяснять чью именно так тут у нас немножко пробивали я смотрю. создаем еще одну фотоночку. Ну и добавляем еще лимита. Кстати, да, вот давайте сейчас второе войско создадим чисто из зергов. Потому что, видите, у меня лимит постепенно уходит. Лимит постепенно уходит. Но, правда, при этом надо будет разделять как-то ресурсы тоже между этими двумя фракциями. Ну, хрень знает, что лучше. Так. Ну, можно просто даже как рабочих использовать, именно зергов. Да. А у протусов только войска, например. Так, ну у меня уже, получается, десятка есть. Причем, как вы видите, я очень много захватил надзирателей, это тоже классно. Так, у нас уже нападают какие-то вообще совершенно левые чуваки, которых я еще не видел коричневый Ты ко мне? <связь> создаем личиночки лимит же у нас, получается, не прибавляется от зергов, имею в виду протосовский лимит. Только лимит именно зергов прибавляется. Так, ну десятка архонтов у меня уже имеется. Ну, конечно, надзиратель фигово здесь будет как детектор работать. Тут лучше уж наблюдатель использовать как детектор. Так, у них получается на какую букву-то? На Е. Почему у разных фракций на разную букву <св> <св> здания ключевые? Я вот это не понимаю. Типа так удобнее, что ли, выходит? Еще лимита нам дали немножко. Мы идем, не, то, я, я не успел немного. Но надзирателей тоже можно просто переманивать, какая разница. Будет иметь нам добавлять. Так, что у них тут улучшения какие здания? издания? Ну, Мутраждение, вот эволюционную камеру вот, можно было поставить бы. Так, ну и всякого тут в принципе слизи. А у них уже ни у кого энергии нет, да, почти? Опа. Он это просто как детектор он нам дал. Жаль, а то я уже полюбил вашего СК, который вы мне подкидываете. Так, а это уже неприятная вещь. смотрите у меня тут ничего нету, чтобы противостоять Я чувствую, я могу сейчас эту базу спокойно потерять. Так, так, так, так. У меня были гит... муталиски, но муталисков уже нет, к сожалению. А, ну в принципе там какая разница, да, они только по наземным войскам бьют. Вот и все. Это все минус войска у врага так там я смотрю слоны были да кстати что-то я проворонил там слоны пробежали моего слона пол забрали а нет еще живой тогда хорошо Переходите туда а, так у нас целая куча ресурсов я смотрю это что мне надо умудрождение чтобы дальше развивать да хотя тут и так целая куча гидры какая разница но у меня вот кстати по минералам же кончаются они потихонечку хотя подождите давайте-ка еще создадим так-то все улучшения уже есть а там уже хорошая атака пошла от красного зерга. Неплохая, одну фотоночку забрали. Ну давайте ладно, в атаку идти уже, а то я и так армию собрал, блин, огроменную. Так, детектор, детектор. нападают на ту базу на это они вообще забили мы хорош еще куда дальше нам надо сюда двигаться может быть, наблюдатель пропалит. Тут ничего особенного. Пустая местность. Тут, правда, вот есть база, походу. Какая-то. Или это не база? Нет, похоже, это все-таки база. Ее можно забрать спокойно. Давайте туда в атаку идите. Так, подождите-ка, вы соберитесь тут все, по-нормальному. Не, не надо бить его. Так, короче, идите все в атаку, блин, столько войск у меня, я не знаю, уже ими управлять очень сложно. Блин. А, переманили. Хорошо. Хорош. Давайте, ребят, вперед в атаку. А здание переманить могу? <смех> Нет, к сожалению. Это было бы классно. <смех> так, слушайте, меня там атакуют, походу. Да, причем очень даже неплохо. Ребят, защищайте меня. Чё это за хрень тут высадилось? Убейте. Ох ты, ёна, сколько вас много-то. Э, э стойте. Постойте, братюни. Блин, это просто детектор. Не а, они пошли вообще на ту базу. Ну и ладно, атакуйте ту базу так так так так наблюдатель так короче они там все сдохли ну по-любому они там все сдохли че мы там потеряли да мы потеряли очень мало войск мне еще очень очень много войск Отлично, я его, потерял бы тупому. Ой, блин, еще и да, наблюдатели слил. Зачем-то. Так, давайте-ка три наблюдателя вызова, пускай они сюда летят. Убивайте с кружей, а то они меня тоже бесит. Летают, понимаешь ли? Так, ну что у нас выходит по войскам? У меня сейчас такая прям хорошая объединенная армия выходит. Ей можно дальше идти в атаку. Так, где у меня наблюдатель-то? Прилетел? Нет. Летит, по-моему. Лети-ка ты сюда. Сейчас пропали, ну что там у них есть? Опа, они сюда решили устрицу высадить. Точнее, гусеницу. Гусеница сдохла, конечно. Понятие, зачем они только одну гусеницу высадили. Так, тут пусто все, тут все пусто, и тут вот, похоже, начинается последняя база ихняя, как раз-таки перед храмом Зелнага. Ну и все, сейчас мы туда придем, я думаю, вообще без проблем прорвем ту оборону, которая там у них имеется. Так, тут еще оранжевый, чувачок. Давайте-ка полетели сюда, точнее все пошли сюда. Я даже ничего добывать не буду, я не вижу смысла в этом вообще никакого. Вы видите, какая у них армия? У них вообще нулевая армия. Так что добывать чего-то там, я думаю, вообще нет смысла. Я тем более могу переманивать войска, это ну, фактически просто чит он. И меня никто не может полностью уничтожить, я буду все равно переманивать их не войска. А враг почему-то вот по дефолту не атакует так, хонта в первую очередь. Почему-то у них архонты стоят, видимо, во вторую очередь. Как вот цель. Ладно, давайте атакуйте. Но сюда тоже подходите. Сейчас, если что, будем переманивать войска. Атаку дальше. Дальше пошли атаку. Так, где у меня Артанис? Артанис все это время, по-моему, был где-то на базе, если не ошибаюсь. Да. Зирашка, да. Но... Но... Так, только где вот вопрос? Энергия. Артанис, ты где? Найти бы Артаниса. Ну атакуйте, что вы встали-то? Стоят, смотрят, их убивают. У меня здесь я есть Зератул, но Зератул там нужен вообще, нет? Зератул сможет да пройти? По-моему, должен. Тут путь, наверное, есть какой-то. Да я не знаю, куда делся. А, не вот у меня ровно. Артанис. Я но думаю, где он будет у меня? Он, оказывается, так. здесь. Так, ну пускай противник нападает. Эта армия должна хватить, чтобы вы... ну, уничтожить их всех. Плюс огромное количество архонтов, которые просто будут выносить вражескую армию. Отлично. И что теперь? доставлен храм. Вершитель, мы с Зератулом начнем фокусировать энергию Зелнага. Тебе придется защищать храм, пока угу. мы не закончим. Ой, да нападайте. Тебя, да, да нападайте, пожалуйста. Только, не, давайте все-таки я сохранюсь на всякий пожарный, потому что на всякое может быть. Вдруг я все-таки зафейлю где-нибудь. Мне кажется, здесь зафейлить очень сложно, когда такая армия будет. Когда у меня есть и наблюдатели, пускай будет полетись, кто-то вдруг пролетит, нападет неожиданно. Так мысли путаются. Давайте еще отсюда перешлем, ребятишк. Давайте бегом в данную базу. О, первые призеры прилетели. Ага, хотел что-то пульнуть. Не успел парниша. Ах ты сукин сын. все таки с другой стороны зато прилетел. Ой, да мне насрать найти базу вообще. Забирайте их. Уничтожайте. Главная задача оборонять храм. При этом, я думаю, тут... Блин, оборона все равно будет очень жесткой. Так. Оп, оп, оп. не хватает у нас энергии Возьми. Храм уничтожен. Так, опять-таки, нам нужно удержать цель. Опять-таки, нужно, чтобы противник не пробился. Ну, блин. Ой, такая фигня начинает происходить, когда он нападает. We have to be deployed. Я не атакуете-то. Ты на улетел. Ну все встали. Мысли так, ясно, там мы все потеряли. Слушайте, у меня идея есть. Гениальная идея. Нас жизнь, особенно... войска вступили в бой. требуется. Это нас напали. Разведчики нам нужны, короче. Вот что я думаю. На нас напали! нас напали! Неужели? Храма. И, держись. Ладно, И держись, вот это да. Вот это заявление. Кому-то, к сожалению, не удастся <реклама> пойти внутрь храма. Фух, ну слава богу, блин. Надо просто было разведчиков нас создавать. Жесткая миссия. Очень жесткая. Ну, точнее, жесткая из-за того, что я затупил изначально. Надо было, блин, уничтожить базу противников. А я, блин, сразу решил к храму бежать. Да... The... Ну что, похоже, что мы закончили компанию за протосов. Следующая у нас компания будет за тиранов. За, если не ошибаюсь, объединенный звездный э, сектор именно тиранов. Очень была интересная компания за протосов, Конечно, она, опять же, зачастую не отличалась какой-то как сказать, разнообразностью, как, в принципе, и предыдущий старкафт обычный потому что мы постоянно атаковали, атаковали, атаковали, и в основном только одних зергов. С протосами и с тиранами нам удалось подраться всего лишь по одной части. Ну ладно, следующая у нас компания за тиранов. Надеюсь, вам понравилось э, прохождение за протосов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Всем пока, удачи!